Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой придет и откроет понимание всех вас, чтобы все вы могли понимать Его голос, Его Слово, и быть послушным Ему. И эту молитву я делаю ежедневно за всех тех, кто размышляет за тех людей, которые мысли свои наполняют больше вещами храма, чем э, тем золотом, который может быть в храме. Тогда Иисус, он, обращаясь к книжникам и фарисеям, к говорил следующее, кто это, книжники, кто эти люди, которые были людьми, которые занимались переписыванием Слова Божьего, Тора, да? закон Божий. Тогда вы знаете, Господь, Бог дал Моисею закон, и книжники, это было их занятие, их профессия, они вручную переписывали буквы за буквой, не на какой-то машине. Они делали это своими руками. Тогда у них, у книжников, было такое огромное знание Слова Божьего, потому что они переписывали его постоянно. Это единственное, чем они в жизни занимались. И фарисеи это были такие религиозные люди, которые следовали за буквой закона. Они давали внимание больше на эту букву, а само слово не осознавали тогда. Я бы хотел, чтобы вы понимали, что как книжники, так и фарисеи, были людьми, которые очень религиозные, не просто, а очень религиозные. Они были послушны части Слова Божьего, и некоторые части были непослушны. То, что было для них легко, они были послушны, конечно. Например, хранить субботу. Это просто, они это делали, но они ошибались во многих других вещах, наиболее важных, в любви к людям, в уважении, в отношении к людям. из-за этого они были склонны, я могу сказать, постоянно к вот этой коррупции духовной. Они были духовно испорченными тогда. Родилось, я могу сказать, вот это вот состояние, где Иисус их называл книжники, фарисеи и лицемеры, лицемеры. Они знали Слово Божье, они переписывали книжники, они технически знали. Фарисеи знали Слово Божье, но они к этому слову относились. Только внешне, чтобы люди замечали, но внутри эти люди, ли, религиозные, были очень лицемерные. И вы знаете, Бог, Он ненавидит лицемерие. Если бы вы не знали это, я вам говорю, Богу ненавистно лицемерие. знаете почему? Потому что... Бог, Он знает, что внутри каждого из нас, Бог знает глубину нашей души, Он знает то, о чем мы думаем, о чем мы размышляли в прошлом, в настоящем, и о чем мы будем в будущем думать тогда, когда кто-то, Пытается скрыть что-то от Бога, чувства свои пытается от Бога скрыть, свои ошибки или свои грехи. И пытается показывать себя людям внешне, таким правильным, религиозным. Он как минимум раздражает Бога. Он не признает Его как всемогущего и всевидящего Бога и всезнающего. Тогда Богу ненавистен такой тип людей, потому что из-за того, что они внешние, такие правильные, но внутри они мертвые, Тогда самый Иисус в 23 главе Евангелия от Матфея имел этот диалог тяжелый, очень такой тяжелый, могу сказать, негибкий, жесткий и осудительный по отношению к фарисеям, к этим лицемерам, книжникам. И он назвал их глупцами, и он говорил им, горе вам, множество раз, горе вам, горе вам, вам нет выхода, для вас нет спасения, горе вам, вы уже осуждены. сам Иисус говорил это и показывал, что они не могут скрыться, и они не могут ничего сделать от Божьего гнева который придет на них, тогда эти фарисеи, эти книжники, которые были учителями, я могу сказать так, специалистами в лицемерии. Посмотрите, религия обычно, знаете, связана с лицемерием. Есть, конечно, искренние люди религиозные, но обычно... И в то время так происходило. В то время лицемерные люди были религиозные. Иисус спрашивал у них, говоря им следующее. Вот, вот его обращение. Безумные слепые. Что это безумное? Безумное, кто не имеет разума, не может думать, кто использует только чувства, эмоции. Эти люди, они часто разбиваются. Это люди, которые, могу сказать, попадают в ад. Тогда Иисус говорил «безумные и слепые». Вопрос такой, что больше? Золото или храм? освещающий золото. Что больше? Потом опять он вопросом задавал, что больше? Дар или жертвенник, алтарь, освещающий этот дар, пожертвование. Это алтарь освещает пожертвование. Это храм освещает золото или пожертвованого. В то время они золото приносили. Он говорил о золоте, который покрывал внешний весь храм тогда. В этих вопросах, которые Господь Иисус задал, мы видим очень ясно, что когда человек искренний, он ценит храм, когда человек искренний, он ценит алтарь. Но когда человек неискренний, когда он слепой, безумный, поэтому я всегда молюсь и прошу, чтобы Господь открыл ваше понимание, чтобы вы могли видеть и осознавать то, что Бог от вас ожидает, потому что те лицемеры, книжники и фарисеи, хотя они якобы служили Богу, хотя они якобы были посвящены этой религии, они были осуждены, они были полностью осуждены, даже имея библейское знание. Тогда что я хочу вам объяснить? Не то, что я, что Бог, Он желает показать через это. Что пока человек не имеет разума или понимания, и пока человек, он понимание своем не использует как... Самое важное, потому что наш дух, наш разум, интеллект должен направлять нашу душу, чтобы она не страдала. И, как следствие, тело также не будет страдать тогда. Дух человека, душа и потом тело когда Дух Святой сходит на нас, это чтобы направлять наш Дух, дать нам понимание нашему Духу, чтобы наш Дух направлял нашу Душу, наши чувства, для того, чтобы чувства наши направляли наше тело. Такой порядок, такая дисциплина библейская. Но, к сожалению, я говорю, это очень-очень некрасиво, но люди, они больше слушают чувства своей души и своего сердца, чем мудрость, чем свой дух. И религиозные люди, вот эти книжники и фарисеи, даже имея все это библейское знание, они больше внимания душе, давали, Потому что через глаза, через чувства, знаете, они были э, очень склонны к деньгам, к богатству, к вещам, к золоту. Но эти книжники и фарисеи, о которых Иисус говорил в то время, они были очень богатые. И в чем было их богатство? Где они сейчас? Другими словами, друзья, Бог пришел в этот мир, чтобы спасти вашу душу, приоритет душа. Тогда для того, чтобы душа была мидра, или я могу сказать, чтобы она попала туда, куда она должна попасть, она должна слушать голову. Голова, она должна слушать голос Божий, Духа Святого, Слово Божие. И когда человек, он не думает, он реагирует своим сердцем. И это причина из-за того, что многие слушая меня сейчас живут отвратительной жизнью. Знаете, создали семью или женились, и у них был неправильный выбор. И результат этого сейчас разрушенная жизнь, разрушенная семья. А муж в одной стороне, жена в другой, знаете, муж, мужчины и женщины они не вместе, дети живут без уважения к родителям, брошены на улицы, поэтому наркотики э, хватают их, знаете, эти наркоторговцы, они находят для себя этих людей, чтобы дать им хоть немного какого-то удовольствия для души. Тогда, мои друзья, вы знаете, Поставьте вашу голову на правильное место. Используйте Слово Божие и используйте веру с мудростью. Бог желает спасти наши души. И если вы пытаетесь спасти вашу душу да, какими-то развлечениями, какими-то... Знаете, эмоциями, музыкой, если вы пытаетесь душу вашу спасти, удовлетворяя ее желания, вы в ад попадете. Именно так. Посмотрите. Тело умирает. Дух возвращается к Богу. Мудрость. Но душа, нет, душа живет в течение вечности, вечно живая. И из-за этой души Иисус дал Свою душу. Иисус отдал Свою душу, чтобы спасти Вашу душу. Не спасти Ваш дух, потому что дух, Он уже дан Богом. Не спасти Ваше тело, потому что тело, оно, я могу сказать, рано или поздно состарится, испортится, но... Что будет с душой? Куда она пойдет? И когда Иисус задает этот вопрос, что больше? Золото, знаете, оно блестит, оно привлекает. Или храм, освещающий золото. Что больше? Пожертвование, дар или жертвенник, алтарь, который освещает этот дар? Если жертвовник не освещает дар, если алтарь не освещает пожертвование, оно превращается в ноль. Даже если куча денег, если алтарь не освещает, и чтобы алтарь осветил, алтарь должен э, спринять, и это пожертвование должно быть особенным, никаким не каким-нибудь... Поэтому, друзья, когда мы нашу жизнь приносим на Божий алтарь, мы ценим нашу душу, потому что это наибольшее пожертвование, наибольший дар, который Бог от нас желает. Наша душа. Вот, Господь, прими мою душу, чтобы служить Тебе и следовать за Тобой, быть послушным Тебе, чтобы освящать имя Твое. Слава Богу, друзья. Завтра больше мы будем об этом говорить. Пусть Бог вас благословит. До завтра. Аминь.